Короче говоря, купил iPhone. Это была пятница, а точнее среда, ведь среда это всегда маленькая пятница, а это значит, что пришло время попало тебя чем-то вкусненьким, чем-то сладеньким, чем-то яблочным. Слишком много уменьшительно ласкательных слов на ким. Что-то я увлекся. В эту же секунду мой айфон прислал напоминание о дне рождения моего троюродного друга. Точно, как же я мог забыть? Нужно срочно выбрать подарок. Спустя несколько минут тщательных поисков выбрал один из самых последних айфонов. Идеальный подарок. Себе. Другой я решил заказать точно такой же iPhone, но уже на кого-нибудь барахолке. Не ми 100 рублей, а ми один iPhone Савита. Ну или как-то так говорят. Я начал искать iPhone в подарок своему троюродному другу. Искал 1 час, 2 часа, 3 часа. Спустя 3 часа и 2 минуты я наконец-то нашел самый подходящий вариант. iPhone 10R на 128 гигабайт в голубом цвете. Четко! Оформил это дело. Но в разговоре с продавцом вспомнил, что я покупаю iPhone с рук, поэтому доставки по городу не было. Тогда решил купить iPhone с ног. Продавец согласился и оформил доставку на завтра. Пол дела сделано. Осталось подобрать упаковку под подарок троюродному другу и подарить все это на его день рождения. Прошедшее. Я начал закрывать вкладки в браузере, но тут выскочила реклама какого-то новомодного приложения. Ну и что оно может? Помочь мне войти в поток, открыть карты желаний и поделиться ресурсностью с друзьями? Ладно, давайте посмотрим. Оказалось, что эта реклама действительно полезного приложения и будто С его помощью можно было исправить стоя одну системную неисправность с любым айфоном практически на любой версии iOS. Одной из самых распространенных ошибок является зависшее яблоко при включении устройства или его обновлении. А это интересно. Решил загрузить программу себе на компьютер, хоть с айфонами такая дичь случается редко, однако доверяй, но проверяй. Ну или что-то типа того. спустя 10 минут в дверь позвонили. Это был курьер с подарком. Моим. Для себя. Я расписался в квитации отдал деньги. Мы дали друг другу пятенью и разошлись. Я начал распаковывать свой новенький iPhone 12 Pro Max на 256 гигабайт в темно-синем цвете. Искра, буря, он был просто идеален. Идеально склаженные четкие линии корпуса, огромнейший дисплей. Я был счастлив! Айфон был счастлив. Решил скорее включить его, а пока он активировался, решил взять чаек. Спустя 10 минут, а именно столько требуется на заварку хорошего по-настоящему крепкого чая, я вернулся к настройке iPhone. Стоп! Не понял, почему вместо айфона на моем столе лежит андроид. Это было странно. Я смотрелся, понял, что пришел не за тот столик, а это всего лишь мой прошлый телефон. Сел за нужный столик, взял айфон в руки, но он не включался. Он все так же показывал белое яблочко на темном фоне. Настолько ярко, что даже солнцезащитные очки не помогли спрятаться от этого ярчайшего блеска. Я прождал так еще 10 минут, потыкал разные кнопки, пробовал различные комбинации клавиш, но телефон по-прежнему не реагировал. Решил обратиться в службу поддержки магазина. Набранный вами номер... Не существует. Это еще что такое? Ведь буквально сегодня я забрал заказ у курьера. Решил зайти на сайт. Но домен был продан пользователю Улиен за точно такую же стоимость моего айфона. Быр, все это можно было назвать истинным кринге. И что мне теперь делать? Снимать штаны и бегать? Не думаю, что это поможет. И вдруг меня осенило. Рейбут я подключил телефон к компьютеру, запустил райбут. Начал процесс выхода из мертвого экрана с яблоком, процесс был запущен, теперь оставалось дожидаться его конца. Несмотря на то, что райбут рассчитан в основном на англоязычных пользователей, разработчики позаботились о внедрении поддержки русского языка в интерфейс программы, которые, к слову, максимально понятны и удобны в использовании. Ничего лишнего, всего лишь пару кнопок, благодаря которым ваш iPhone придет в чувство. Пока iPhone восстанавливался, в дверь позвонили. Это был курьер с подарком для троированного друга. Решил включить телефон на месте, дабы все проверить. Там было все нормально. На удивление телефон за барахолки работал без кольца каких либо нареканий, а стоил он в три раза меньше, чем у новый подарок. себе. вернулся в комнату. мой iphone был практически восстановлен. три, два, один. в дверь постучали. я спросил кто. дед пихтом. я посмотрел в глазок. лучше бы за дверью действительно был дед пихто. но у меня же нет глазка. да пофиг. у меня не был запакован подарок для друга. я сказал, что мне нужно еще две минуты, так как в духовке печется пирог из яблок. я быстро побежал в комнату, положил один iphone в карман, придерживая его правой рукой, левой рукой упаковывая другой iphone в коробку, запаковывая правой ногой другой iphone и в левой руке придерживая один iphone правой Рукой. Все было готово. Я открыл дверь. На пороге стоял мой троюродный друг. Я прошел в комнату. Мой троюродный друг прошел в комнату в верхней одежде. Но без обуви я был удивлен. Мой троюродный друг был не удивлен. Да, я всегда хожу без обуви, на самом деле. Я вручил другу подарок, он был насторожен, но открыл коробку. Там был мой новый айфон. Блин, прикольно, я только вчера смотрел его в одном магазине, хотел купить его, но спустя пару минут это был кому-то продан. Удивительное совпадение, За правда? <связывая> <связывая> Зашибись! Короче говоря, купил троюродному другу айфон. Друзьяшки, мы очень старались над этим видео, надеемся на вашу поддержку в виде лайка под этим роликом и подписки на наш канал. А мы напоминаем, что скачать действительно крутую программку Rayboot от Share можно по ссылке в описании к этому видео. Также специально для наших зрителей мы подготовили промокод на приобретение полной версии со скидкой в 30%. Также рекомендуем посмотреть и другие видео в формате, короче говоря, на нашем канале. Скоро их здесь будет совсем очень много. Спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся. Чао какао.